Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот мне спрашивали люди некоторые, как они кушают из верха э, сена кролики. Смотрите, кроликам 53 дня, э, они легко достают, и то, что свисает, они легко достают и кушают. Я вам покажу вам утреннее кормление. Мы всем насыпали комбикорм. Вот они уже кушают, самостоятельные такие уже. Um, маленький косяк объясняю вот смотрите здесь высоко висит кормушка вот она под саму сеточку а в трех местах где крольчата маленькие я взял немножко опустил кормушку на дно вот смотрите друзья вот они низненько вот такая и посмотрите думаю неужели я такой рукажу ну как... в трех местах в трех секциях сидят малыши посмотрите сколько комбикор они рассыпали уже то есть начали легко долазить до своей кормушки И в связи с этим начинают грибсти. И все это высыпать на землю. Будем сегодня перевешивать кормушечки, а подлаживать брусочек на пол, для того, чтобы этого не повторялось. Потому что ну, столько комбикорму валяется этот трендец. Именно вот здесь вот, в трех местах. сена здесь было немножко, поэтому вот так вот разложил заново. Девчулька молодец, девчулька хорошая. Оршанская. Да, такая вот. Любит полащиться, между прочим. Спокойненько такая. Спокойненько, да, такая. Ну, не все такие спокойные, некоторые все-таки кипишные. Так, ну, здесь малыши все хорошо. Они уже самостоятельные. Как щенка кушают, так и комбикорм. А Приходится подсыпать два раза в сутки. Все же.. Ну, аппетитные, блин. Аппетитные или они, у них хороший аппетит. А, та же, смотрю, мамка не очень хотела кормить, видно, крольчат. Ну, с учетом того, что крольчат там всего лишь сутки было вчера вечером. Но все же мы поджопника дали, и она побежала кормить. Уже кормит минуты четыре, не меньше. Ну, вроде бы все хорошо. Пока никто не валяется вне гнезда вот там что-то облизывает может уже есть не знаю после кормления проверю не хочется сильно беспокоить потому что какая-то блин барашек очень нервный У меня были такие экземпляры но это совсем блин какая-то чуда дальше друзья как вы все знаете у меня здесь все на сетке все клеточки пол сетка а в этой посмотрите какое количество соломы сена сильно не ложил потому что она его хавает а положил в сантиметров 5 по солому. Для того, чтобы обезопасить ее лапки все же. Ну, и ширина данной клетки 70 сантиметров. Глубина метр. Высота 40 сантиметров. Кормушка на 5 литров комбикорма. Плюс водопоение пока в баночке здесь. Для того, чтобы ей было удобнее. Ну, по поводу пододерматита я думаю, вопрос немножко снял. Ну, видите, он малыш. Один. Конечно, нужно было посмотреть сейчас, покушали ли они, или я ее спугнул. Вот они, лежат карабузы. Вот там еще один. Ну, вроде два похавали. Вот обязательно, друзья, желательно, чтобы была заслонка, но с такой крупной породой я даже не знаю, как это делать. Сейчас положим мы их. Как-то мне культурно это сделать, чтобы их всех тут не разбудить, всех тут не потревожить. Потому что она нервная. Ой-ой-ой-ой-ой. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Оп, все, все. Все, мама, все, все хорошо. Не волнуйтесь. Так, сегодня, вчера мы заказали еще инкубатор. Несушка на 63 яйца. В воскресенье должно курьером должны доставить свое яйцо куриное. Уже начинаем собирать, для того, чтобы можно было бы заложить, ну и руку набить, во-первых, чтобы не покупать, потому что купить а, даже денежку, а оно все возьмет и попадет. Сейчас немножко, конечно, рано, еще март месяц, 11 число, там 13 должны, грубо говоря, привести, ну, по крайней мере, чтобы набить и руку, хотя бы руку в первый раз, я думаю, пойдет и можно в такую рань заложить. Если что, у нас есть кочегарка просторная. Поэтому можно туда тоже все это э, цыплят будет посадить. И главное, чтобы что-то выложилось. Но в перспективе можно что-нибудь купить. Яйцо бройлера, например, там, или каких-нибудь брама, или еще что-нибудь. А, но хочется не столько ради яйца, как ради красоты, чтобы что-то было во дворе красивое. Как-то душа просит прекрасного. Поэтому мы будем сейчас экспериментировать. Инкубатор я, конечно же, вам покажу. Цену я вам скажу. Ну, не сказать, что дешево, не сказать, что дорого. Жизнь все расставит на свои места, все покажет. Вот я еще ничего там не делал, они уже закапываются. То есть миф о том, что мамка укрывает своих крольчат. Фигня это все. Они просто зарываются туда, как кроты, в эту ямочку. Вот так. В помещении тепло, плюс датчика до сих пор, к сожалению, еще нету. Но вот принес, я его не подключал, принес такой вот масляный обогреватель. Ночью было минус 12, ощущалось как минус 16, потому что ветер большой. Поэтому был резерв, в 12 ночи приходил и в час приходил сюда, смотрел, что все было окей. Okay друзья если у кого-то появились какие-то вопросы задавайте вы видите сразу комбикорм напротив кормушечки вон под лапками валяется так что так сегодня вот этот ящичек мы уберем. крольчата на удивление но никто практически не вылазит только вот здесь вот дверки бывают на этих вот как их там на моих кручках они немножко двигаются видите лево право как поворотные в инкубаторы яйца так, не буду затягивать, подугу я на наряд, потому что сейчас всего лишь, там, наверное, 6.20 утра, или 6.30. Ну, вода есть, ну, принес, все вроде бы хорошо. Все, что хотел, показал, что хотел, то сказал. Всем пока, подписывайтесь на канал, комментируйте. Все, всем пока, друзья.